С методикой работы с базой «Госэталон-2012» можно познакомиться в меню «Справка», «Методические материалы», раздел «Госэталон-2012». Здесь представлено письмо Комитета экономического развития промышленной политики и торговли и приложение к нему, собственно, сам текст методики. На экране главное окно комплекса А0. Исходная информация, которая нам необходима для работы, располагается в экране «Система». Курсор расположен на разделе «Базы НСИ». Госэталон 2012 – это территориальная база единичных расценок по Санкт-Петербургу, поставщик, центр мониторинга и экспертизы цен. Для работы с Госэталон 2012 ежемесячно выпускается оперативная информация в виде территориального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Эта информация в комплексе А0 расположена в разделе «Справочники цен». В шифре справочника указывается организация ЦМЭЦ «Год и месяц издания». В наименовании справочника цен указано, что он предназначен для работы с госэталон 2012 и, опять же, месяц и год издания. Откроем справочник. Очень важное правило при работе со справочником в 0 Номенклатура ресурсов справочника соответствует номенклатуре ресурсов в сборниках ССЦ-01 «Базы данных». Поэтому… Открыв для просмотра справочник, обязательно обратите внимание на шифр нормативной базы. Для ТССЦ должна быть установлена база «Госэталон-2012». В противном случае некоторые ресурсы мы можем здесь просто не увидеть. Очень показательный пример – тарифные ставки. В базе «Госэталон-2012» их 173. Но если переключиться на ТР 2001 от РЦЦС, видим только 60 ресурсов. Остальные не видны. Это не значит, что их справочники цен нет. Причина в том, что в госэталон для ресурсов типа «Затраты труда» применяется другая кодировка, отличная от кодировки в ТР 2001 Еще одно правило, о котором надо помнить при работе с госэталон-2012 – Коды большого количества ресурсов содержат букву «П». Например, «Бетоны», сборник 401. «П» означает «предварительный». Ресурс с таким наименованием не входит в общероссийский классификатор строительных ресурсов. Но так как на строительном рынке Санкт-Петербурга этот ресурс производится и используется, тот СМЭС включил его в свой сборник. Справочник текущих цен сопровождается текстом технической части. Ее можно прочитать, если в окне справочника выбрать команду «Техническая часть». Для сведения в технической части мы показываем таблицы на перевозку, погрузку и разгрузку строительных грузов. Для работы с Госэталон-2012 ежемесячно выпускается оперативная информация в виде индексов пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства. Индексы официально публикуются от СМЭЦ «Вестники ценообразования в Санкт-Петербурге». Эта информация в комплексе А0 расположена в двух разделах. Для методики расчета базисно-индексным методом с построчной индексацией используем справочники индексов. Для методики расчета по видам работ используем таблицы коэффициентов. Раздел «Справочники индексов». В шифре справочника указан месяц и год издания. В наименовании указано, что справочник содержит индексы к расценкам ГОС-Эталон 2012 Откроем справочник. На панели «Структуры» – перечень групп и сборники из базы данных. Справа – список расценок и индексы каждой расценки. Также – как и со справочником цен, здесь очень важно, на какую сметно-нормативную базу настроен справочник. Если это госэталон 2012, мы видим сборники и индексы к расценкам этой базы. Ясно, что просто так для чтения индексов этот справочник открывать нет необходимости. Важен другой момент. В окне справочника можно открыть текст общих указаний. В тексте указано, что документ состоит из двух глав. Глава первая содержит индексы к расценкам, что, собственно, мы и видим. А глава вторая – индексы по видам работ. Об этом немного позднее. В тексте общих указаний изложены правила учета стоимости основных строительных материалов в текущих ценах по ТССЦ. Цены, отсутствующие в ТССЦ – брать по прайсу. Для расчета базисной цены материала по прайсу использовать индекс на материалы по строительству в целом. На тексте общих указаний делаю акцент, поскольку не все пользователи знают о ее наличии. Именно здесь можно найти номер документа о согласовании и утверждении этих индексов. Ну и наконец, Таблицы индексов по видам работ. Раздел «Пересчет в текущие цены». Сюда устанавливаются таблицы с индексами из второй главы рассматриваемого нами документа. Это три отдельные таблицы. В шифре этих таблиц указан издатель СМЭЦ, год, месяц и номер таблицы. В наименовании таблицы указано их назначение и тот факт, что это таблицы с индексами для ГОСЭТАЛОН-2012. В таблицах такого типа содержатся только индексы. Текст общих указаний в этих таблицах не включается. Если вы регулярно загружаете оперативную информацию в систему, то в базе данных уже накопилось достаточно много и справочников, и таблиц. Как быстро сориентироваться в общем списке? Рекомендуем применить способ группировки, созданный для объектов А0. Каждый из объектов, справочники, таблицы и другие имеют определенный набор свойств, которые отображаются в их заголовках. Если открыть таблицу ЦМЭЦ, то в заголовке указана дата ее создания. По этим свойствам можно выполнить группировку объектов. Например, на панели инструментов нажимаем на кнопку управления группировкой видимостью. И в окне ставим флажки «Год» и «Месяц». ОК. В результате все объекты раздела будут сгруппированы по дате создания «Год» и «Месяц». Это очень удобно. Выбранная группировка сохраняется. И в следующий раз, при обращении в данный раздел, вы увидите именно такой способ группировки.